Дорогие друзья, братья и сестры, слава нашему Господу! Мы слушали хорошее наставление, я думаю, и оно должно как-то дойти и обойти все наши церкви. Вопрос стоял, как мы обкрадываем Бога? И я думаю, что Дух Святой, Он есть, который делает программу для служения Перед тем, как у нас появятся какие-нибудь мысли. Потому что э э э тема моей проповеди сегодня будет «Сеяние и пожинание». И место Священного Писания, которое мы прочтем, это Галатам, 6 глава, 7 по 10 стих. И написано тут так. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо во время, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, коля есть время, будем делать добро всем и наипаче своим по Два события, которые я бы хотел перед тем, как мои мысли пойдут в это русло. Два события, которых, которые мы знаем все. Если смотрим новости, то уже несколько недель, как случилось это несчастье в Турции. Да? Знаете, как множество домов, жилых домов провалились, как много людей там погибло, говорят, что где-то около 48 тысяч, да, если я не ошибаюсь, и это умерли, и где-то около 100 тысяч, э, которые потерпели какие-то увечья. И если вот смотришь на эти э, новости и э, наблюдая за тем, что происходит там, э, допустим, одно свидетельство меня затронул. Отец был рядом и смотрел на своих троих детей, которые были под заваленными, не смог ничем помочь и увидел, как один за другим они погасли, умерли. Там наши братья... Сейчас вы знаете эту страну, которая не разрешала никаких служений, никаких миссионеров христианских. Там сейчас свобода. Все, кто хотят, могут прийти, проповедовать, помочь тем людям, которые, страдают, которые пострадали в последствии этого землетрясения. И там наши братья находятся. Смотрю кадры, которые они ставят в интернет, и ужасаешься, как весь дом, несколько этажей, стал наравне с землей. Второе событие, которое происходит сейчас в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, вы знаете, о чем я буду говорить, о, тем молодых, о тех молодых людях, которые в университете Бог пробудил их через Духа Святого, чтобы стать на колени и молиться. Знаете, где это происходит, да? В Кентаке. Дух Святой работает со своей силой там, что все эти молодые люди, которые учатся в этом христианском университете, Бог положил на их сердце молиться. И, много, и многие другие люди, и молодые люди, и, и немножко повзрослее, съезжаются туда, чтобы посмотреть на это чудо. Но оттуда они посылаются. «Идите домой, идите в ваших городах, в ваших церквях, и там начинаете». Это движение, это пробуждение. И да пусть, пусть поможет Бог всем верующим в Него, чтобы истинно поклонялись Ему, истинно молились Ему, потому что Бог всегда отвечает, готов ответить на наши молитвы. Я вырос в семье, которая э, в некотором роде зависела от том, что вырастет на поле. В частности, особенно когда не было дождя, то мы надо было потуже затянуть ремень. Вспоминаю, у нас у нас было семеро с родителями девять ртов так что один год мы ехали, ели только мамалыгу если знаете что-то такое да и э, кислые помидоры все что у нас было но мы выжили тема моей проповеди сеять и пожинать и вот э, люди которые э, следует Священное Писание, говоря, что в Библии есть пять законов о сеять и пожинать. И номер один это, чтобы пожинать, нужно обязательно что-то сеять. Чтобы пожинать, нужно обязательно сеять. Говорится, что в Китае в одном из захоронений нашли семена помидоры, которые там пролежало несколько тысяч лет, может быть. Никто не знает. Взяли это семя, посадили, и чудо, оно взросло. Пока мы не положим семя в землю, оно не будет расти, не говоря о том, чтобы это семя Принесло плода. Если вы идете в магазине, где продаются семена, вы увидите разные семена, сортированные в пакетиках, там лежат, стоят на полочках, они могут стоять там годами, пока кто-то не возьмет и не посеет. И тогда результат будет по, э, воздан по, по, по заслугам. Да? Осия, 10 глава, 12 стих, говорит: сейте себе в правду и пожнете милость. Сегодня стоит вопрос ко мне и к вам, ко всем. Как мы сеем, дорогие друзья? Что мы сеем? Сеем ли мы согласно Божьей благодати? Если это так, мы будем в свое время пожинать в милость Господа. Библия говорит, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду. И об этой правде много говорится, потому что люди ищут правду и с одной стороны, и земную правду, и на суде, и везде. Но Библия говорит о правде, которая никогда не может споткнуться, ибо эта правда дана нам Господом Иисусом Христом. И вопрос стоит, имеем ли мы это покрывало правдой, чтобы сеять и пожинать в правде Господнем имеем проливается ли на меня, на тебя, эта чистота Божия окутывает она тебя со всех сторон, потому что без этой одежды праведности увидеть нам Царствие Божие не дано будет. Будем надеяться и просить нашего Господа, дорогие друзья, чтобы Он дал нам эту правду. Аминь. И тогда спокойно будем сеять в правде Господней, чтобы с уверенностью пожинать милость Божию. Псалом 125, 5 стих говорит, «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Иисус Христос был тот, который со слезами и сильными воплями, страдая на кресте, посеял, чтобы мы могли иметь радость спасения. Смотрите, мы хотим иметь хорошую профессию и чтобы иметь хорошую профессию стать допустим доктором не знаю адвокатом инженером разную профессию нужно много трудиться нет много трудиться хорошо изучая предметы которые предназначены для той или иной профессии и это тоже в, сво в своем роде сеяние сеешь изучение пожинаешь профессию если мы будем сеять в правде Господем, пожнем милость Его в свое время. И каждая профессия нуждается в практике. Если ты и я будем сеять в хороших делах, если будем сеять в молитве, будем сеять в чтении Библии, если будем сеять в посещении церкви, то тогда будем пожинать благодать и милость Божью. Да поможет нам в этом во всем наш Бог. Аминь. Второе. Тот, кто сеет, обязательно будет пожинать. Обязательно. Каждый человек в своем роде является и сеятелем, и пожинающим. Библия говорит, что дьявол обманщик. И вы это хорошо знаете. Текст, который вы прочитали, говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Эм... Сколько людей сеет сегодня вожделение? похоть свою, наркотики, пьянство и другие греховные практики. Таким людям Слово Божие говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеять человек, то и пожнет И это обращение и к нам обращается, потому что всегда есть место, чтобы мы больше покаялись, еще раз покаялись перед нашим Господом, что... «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление», говорит Священное Писание. В притчах 6 глава говорит, «Лукавый человек сеет раздоры, и погибель его придет внезапно». Господь предупреждает человека, предупреждает меня, предупреждает тебя, если мы продолжим, Жить во грехах. Нас постигнет наказание. Смотрите, Каин что сделал? Подался зависти и убил брата своего. И это произошло в райские времена. Еще не было вся земля э, населена, э, население. И это была первая война, которая началась. Там, в раю, и продолжается по сей день. Есть люди которые хотят поменять общество, хотят пожертвовать больше денег, хотят что-то новое внести, чтобы люди стали лучше. Много говорилось и говорится о строении нового человека, о создании человека будущего, человек, который э, будет строить новую цивилизацию, и все будет так хорошо, все люди будут братьями, все будут помогать друг другу. Говорят, что если дать человеку все, что ему нужно, он станет другим, станет лучше. Об этом говорил и писал Карл Маркс, в это верил Ленин. И те, которые мы жили при этом строе, мы знаем это, новое общество этого нового человека. Где этот человек? Да нету его. Потому что никто не может родить нового человека, никто не может создать нового человека с новым мышлением, только тот, который создал его вначале. Никто не может родить нового человека, только тот, который сказал, ты должен родиться свыше. Он может создать нового человека. И каждый, кто приходит к нему, рождается заново, заново и становится другим. Слава нашему Господу! Третье обращение в связи с этим сеянием и пожинанием. Ты, я обязательно пожнем что мы сеяли. Обязательно. Если мы посеяли помидору, значит, мы собираем урожай помидоры. Если мы посадили картошку, значит, мы убираем картошку. Невозможно по-другому. Так говорит э, Священное Писание, что посеет человек, то и пожнет. И оно правдиво. Число 32-23 говорит, наказание за грех ваш постигнет вас. Все люди грешники, братья и сестры. И мы здесь сидящие тоже грешники. Но грешники спасенные, да? Надеемся и верим в это, что мы грешники спасены. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Даже те, которые стараются исполнить весь закон. И Библия говорит, что если кто исполняет весь закон, а одну заповедь нарушил, что с тем? Становится виновным за весь закон, да? Каждый грех... Большой он в моих в твоих глазах, или маленький, будет наказан, будет наказан. Я не хочу вас пугать, но это Библия так говорит. При помощи сегодняшней технологии можно на суде обвинить человека и можно оправдать человека. Так у Бога есть. Такая технология, что нам даже и не снилось. Не то, что она записывает мою речь или вашу речь, она может записать даже наши мысли, даже наши эмоции и даже наши намерения. Там все записано. Все, что сокрыто любому человеку, то там у Бога все записывается. И не сможет человек оправдаться, что да не так все было, ты не так понял. Нет. У меня были такие друзья, и есть еще, которые говорят, а, я как-нибудь там сзади вас пристроюсь и зайду тоже в рай. Не пройдет перед Богом такие. Йов, 4 глава 8 стих говорит, «Я видал, что оравшие нечестие и сеющие зло пожинают его». Нет сомнений, что каждый человек будет пожинать, что, что он посеял. И, к сожалению, сколько людей сегодня ходят в церковь, не будучи христианинами. Я сам был таким. Я родился в христианской семье. Мои родители брали меня с собой в собрание, когда я был поменьше. Потом немножко вырос, если папа сказал, что я должен идти на собрание. Я должен идти, если бы вы знали моего отца, как он сказал, так и надо было сделать. Но, приходя на собрание, мне показалось, что там скучно. Проповедник иногда так, так много говорит, что я ничего не понимаю. И не было у меня уверенности, что я иду по, по хорошему пути или в хорошем направлении. Не было у меня уверенности, что я имею Спасение, что я имею прощение своих грехов, пока я не пришел к Нему и сказал, «Господи, я уже не могу так жить! Я не знаю, что делать! Я не, не знаю, где я нахожусь! Пожалуйста, возьми мою жизнь под свою контроль и путеводи меня, веди меня Твоей дорогою. Дай мне эту уверенность» в которой я нуждаюсь. И Он мне дал Слава нашему Господу. Я думаю и очень желаю, чтобы все, которые находятся в этом зале, были уверены в, э, в слове нашего Господа. Потому что Он всегда готов ответить и всегда готов утешить любого из нас. Многие люди, даже христиане, думают, что они могут свалить виновность на кого-то. К примеру, на дьявола. о? Он же искуситель, он постоянно искушает меня. Или э, на людей, которые спровоцировали их. Или даже на свою плоть. Говоря, если бы ты был на моем месте, как ты бы поступил. Притча 28... -я. Глава 13 стих говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Бог хочет, чтобы мы знали, что Он готов миловать каждого из нас и в любое время, когда мы приходим к Ним. Он готов простить каждого, кто покается и примет его. Библия дает описание последовательности падения и результат этого падения – смерть вечная. Яков в первой главе 14-15 и 15 стих. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщая собственную плохотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». И эта смерть не является натуральной, физической. Не говорится тут о, о физической смерти. Тут говорится о смерти духовной. «Может мне тебе показаться, что ты живой, но ты мертвее мертвого, если...» Подаешься на искушение своей похоти. Это состояние того человека, который ищет мира, который ищет радость, который ищет счастья, но и не находит его. Ищет в этом мире, увлекаясь всем, что этот мир предлагает ему, но он не находит того, что ему нужно для вечности. Есть свидетельства, что даже священники каются при евангелиционных э э собраниях. Одному священнику задали вопрос, почему ты вышел к покаянию? А он говорит, понимаете, я закончил семинарию, я получил профессию священника, я служу в этом храме, мне уже 50 или больше лет, но у меня нет той уверенности, что я спасен. Поэтому я должен был это сделать. Да поможет нам Бог, дорогие друзья, чтобы каждый здесь сидящий имел эту уверенность спасения. В-четвертых, если даже тебе все равно, что ты сеешь, ты будешь пожинать. Таков закон физический, мы не можем обойти это. Так же случается и в духовном плане, дорогие друзья. Левитам 19,19 19, говорит, «Поле твое не засевает двумя родами семян». Библия учит нас, что Бог сеет хорошее семя, посеял поле. Ночью, когда все люди спали, пришел этот враг человеческий и посеял другое семя. И вы знаете, кто этот враг человеческий, да? Который постоянно подходит к Леониду и шепчет ему что-то на ухо. И к каждому из вас. 1 Иоанна 3,8 говорит, «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для всего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И 1 Иоанна 4,4 «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Когда я пришел к нему, когда ты пришел к нему, когда ты придешь к нему, он придет жить в тебе» и даст тебе свежую силу, даст тебе то, чтобы, ту силу, чтобы через нее побеждать натиск врага и все искушения. И начинает вырабатывать в тебе то, что раньше не было там, а там не было любви, мира, радости, терпения и так далее. И Он ставит меня и тебя на добром пути. Потому что Христос говорит, что существует два пути. Один широкий, который ведет погибель, а другой узкий, который идет в жизнь вечную. Будем просить Господа, дорогие друзья, чтобы Он дал нам силы идти по этому пути, по узкому пути, по Его пути. Он уже проложил след и говорит, идите за Мною. И чтобы Он сопровождал нас всегда. И в пятых, последний, э, пятый пункт говорит, ты будешь пожинать больше, чем посеял. И вы знаете это. Сеешь одно маленькое семечко, а собираешь сто. Да? Посадил один росток помидоры и собираешь ведро. И слава нашему Господу, что это так уже умножается. Мы имеем чем питаться. Э, Осия 8 глава 7 стих говорит, «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Посеял ветер, посеял маленький ветерок, а пожал Целую бурю ты будешь пожинать больше, чем ты посеял. Иоанна 4 глава, 36 стих. «Жнущий получает награду и собирает плод». Мы, дорогие друзья, сеем всю свою жизнь, каждую минуту, каждый час, каждую неделю, каждый год. А настанет время, когда мы будем пожинать. Настанет то время. И сколько людей чувствует себя спокойно, думает, что они могут обойти... Совесть больше их не мучает. Почему? Библия говорит, что тот, кто сопротивляется Богу, сердце его становится черствым, твердым. Нет уже той чувствительности, которую Бог положил там. Нету того человека, который Бог создал вначале. И, как вы знаете, людям свойственно умирать. Каждый год умирает 56 миллионов человек. Каждый день умирает 164 тысячи. Каждый час 6800. Каждую минуту умирает 114 человек. Каждую секунду двое уходят из этой жизни. И придет день, когда ты и я наполним эту статистику. И пристанем перед тем, перед Вечным Создателем, перед Судьей. И Библия советует приготовиться к встрече с Богом. Приготовиться к ней. Да поможет нам всем Бог, чтобы мы оставались верными Ему, чтобы мы служили только Ему, чтобы мы следовали Его учению, чтобы мы исследовали Писание, чтобы знать, в чем состоит это учение Его, и таким образом сеяли в жизнь вечную через милость Его, потому что кто сеет скупо, скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу.